Всем привет! С вами Nigel Date. И я сегодня покажу, как пользоваться не невзломанным. Самая главная панель – это цель. Тут есть выбор окно Directs OpenGL и область экрана. Я выбрал область экрана, мне удобнее ей пользоваться. И помощь. Потом здесь есть э, опции основные папка вывода то есть папка куда будет кидаться это видео у меня допустим на диске е e, вот она а потом есть поставишь галочку будет бадикам всегда поверх других окон это не очень удобная вещь потому что любое вылетающее окно оно будет поверх этого окна потом автозавершение записи можно настроить допустим автозавершать как у меня стоит или по времени завершения определяешь время сколько может записывать по размеру файла максимальный размер файлов это ну размеры вашего диска потом после автозавершения записи тут есть небольшая рамка ничего не делать понятное дело что ничего не делать потом начать новую запись можно начать новую запись и потом их будет э, записывать, склеить по частям. Потом можно закрыть бандикам тоже не сильно удобно, и выключить компьютер. Я не знаю, для чего это, но такая... Потом следующее видео. Клавиша старт стоп у меня F9 стоит, пауза F8. Потом я снимаю без курсора с курсором то есть но можно настроить чтобы было без курсора или с курсором потом эффекты щелчков мыши там включил щелчок мыши ну чтобы были эффекты потом настройки тут логотип звук и эффекты там всякие настройка это настройка качества видео это я объяснять не буду потому что тут можно разобраться и самому Изображение, это захват изображения клавиши F5, я не знаю. Сам пытался сфотографировать, ничего не получилось. Потом о программе. Тут версия, авторские права, чьи, то есть информация о лицензии. Потом мой email, серийный номер. Ну, я зарегистрирован обычно тут написано, не зарегистрировано. всем пока, с вами был Major Day.